Этот день встретил меня пронизывающим ветром и свинцовыми облаками, скрывающими макушки гор. Для июня месяца погода явно не летняя, чуть больше 7 градусов тепла. Хотя теплом это назвать в прямом смысле этого слова язык не поворачивается. Сегодня наш путь лежал в горы, под подножию вершины, с ласкающим слух названием «Коктау», что в переводе с казахского языка дословно означает «синяя гора». Полуторачасовой перегон по асфальту и передо мной совсем другая реальность, та, в которой еще ни разу не был. Хотя на первый взгляд все вокруг знакомо. Вот в стороне от накатанной колеи, несмотря на ненастную погоду, ярко горят сочным цветом жарки, которые недели ранее уже попадали в кадр объектива камеры. А совсем рядом танцующие березы, раскинувшие свои ветви, словно играющее пламя костра. Кто-то называет такой лес танцующим, кто-то пьяным, пытаясь в научных рамках объяснить подобную аномалию. С первых минут дорога усыпила бдительность. Лишь плотные облака, казалось опустившиеся еще ниже, напоминали о том, что в любой момент могут пролить свое содержимое на мою голову. Первый брод, встретившийся на моем пути, оказался крайней точкой этого маршрута. Заболоченный ров не внушал никакого доверия. Но желание, как это часто бывает в подобных ситуациях, брало верх. Решив все же попробовать съехать в неприятливый участок дороги передними колесами, я тут же провалился в размокший чмякающий грунт. Машина клюнула носом и остановилась. План действий по вытаскиванию себя задними колесами не сработал. Назад машина отказывалась ехать категорически. В ход пошли средства самовытаскивания, разбросанные вокруг, камни, напеленные стволы небольших деревьев. По всей видимости, частенько этот инвентарь пользуется спросом. Добавок ко всему, начал моросить мелкий дождь, как бы напоминая обо всех прелестях бездорожья. Что еще нужно для счастья? Наверное, достичь желаемой цели. Но, видимо, сегодня гора с ласкающим слух названием была не готова принять незваного гостя, укрываясь в окутавших ее вершину серых облаках. Спустя полчаса безуспешных попыток удалось вырваться из затягивающей все глубже грязи. Наивно было пытаться проехать вновь. Время близилось к обеду, отыскав неподалеку небольшую поляну, расположенную чуть выше по ручью, я расположился на ней. Трапезничать пришлось в салоне автомобиля. Дождь с перерывами продолжал хозяйничать, лишь изредка и ненадолго уступая место полуденному солнцу, которое, едва успев выглянуть и осветить ярким светом поляну, тут же скрывалось в серых облаках. Вести съемку было некомфортно. В считанные секунды объектив камеры залипляли мелкие капли дождя, приходилось прятаться под немногочисленными деревьями. От зонтика толку было мало. Порывистый ветер с гор тут же вырывал его из рук. Обувь и штаны отхождения по мокрой траве насквозь промокли, поэтому пришлось доставать второй комплект одежды и надевать резиновые сапоги. Гора Коктау, к которой я так хотел подобраться поближе, была укрыта плотной пеленой из облаков. Коктау – наивысшая точка одноименного горного массива. Высота ее вершины порядка полутора тысяч метров, хотя на первый взгляд складывается впечатление, что либо гора не та, либо информация ошибочна. Но никак не дотягивает Коктау до полутора тысячника. Вершина горы округлая, плотно покрыта соснами. Свое название гора, как и сам горный массив, получила не случайно. Если в ясный солнечный день смотреть на горы из определенной точки и при нужном освещении, то весь горный массив Коктау кажется синеватым. Бродить по полянке быстро наскучило. Взгляд все время устремлялся туда, где серые облака цеплялись за макушки гор. Эх, махнуть бы сейчас туда, наверх. Посмотреть с высоты птичьего полета на окружающие просторы, подышать тем воздухом. Наверняка он еще вкуснее и слаще. Но жуть как не хотелось продираться сквозь мокрые заросли колючего кустарника. Это отсюда кажется, что склон горы покрыт невысокой травкой. А подойдешь поближе, упрешься в плотную стену караганника». Не будем мешать местной фауне насекомых, каждый из них занят своим делом. Одни выжидают свою добычу, другие трудятся, не покладая лап. Все, как и в нашей жизни, с тем лишь отличием, что у человека всегда есть выбор. То ли в надежде преодолеть злополучную переправу, то ли стремясь утолить желание еще раз взглянуть на полуторатысячник Коктау, на несколько минут возвращаюсь к броду. Вода уже успела заполнить то место, куда провалились колеса автомобиля. Дождь вновь усилился. Падающие с неба капли будто бы выбивали чечетку по поверхности воды и по моей макушке, прикрытой капюшоном дождевика. Такое ощущение, что кто-то или что-то не давало проехать к подножию Коктау, как бы я этого не желал. С природой спорить можно, но лучше прислушиваться и понимать ее, какой бы сильно ни была горечь отступления. Вспомнились мои многочисленные попытки подружиться с Тарханкой и ее окрестностями. Практически каждая попытка заканчивалась каким-то происшествием, то сломанным пальцем на ноге, то оторванным глушителем на автомобиле. Лишь в последние годы стала она немного благосклонней, потихоньку пуская все дальше и дальше. Быть может, и у Коктау такой же характер. Как это не часто случается, горечь отступления от запланированной цели сменилась радостью знакомства с новым местом, ранее мной неизведанным. Глаза от завораживающих видов разбегались в разные стороны, пытаясь поспевать за моими неторопливыми шагами. Старый сосновый бор встретил меня вполне добродушно, предоставив укрытие от моросящего дождя и угостив своими дарами. Листья лука слезуна имеют богатейший химический состав. Они содержат большое количество витамина С, каротина, богаты солями железа, цинка и марганца. Растение это обладает редким для лука пищевым достоинством, содержит мало эфирных масел, поэтому лишено горечи и имеет слабоострый вкус и чесночный запах, за что очень полюбилось детям. О том, что воздух в этом бору чистый, говорит присутствие здесь представителей лишайников, очень требовательного к состоянию воздушного бассейна. Уснея, или борода лешего, как ее называют иначе, своеобразный индикатор чистоты воздуха. Уснея является одним из самых мощных природных антибиотиков, обладающих антибактериальными, противовоспалительными, противовирусными и обезболивающими свойствами. Произрастает на стволах и ветвях, главным образом хвойных пород деревьев. Это растение можно встретить только в местах с хорошей экологией, так как для его жизнедеятельности весьма необходим очень чистый воздух, при малейшем загрязнении воздушного бассейна у попросту погибает. Спустимся ниже. В северных склонах Калбинского хребта берет свое начало река Урунхай. Подобраться к водоему оказалось целой задачей. Изгородь из кустарников караганника плотной стеной встала на пути, будто преграждая путь живительному источнику влаги. Казалось, местная флора обступила реку. Все места были заняты, подобно премьере какого-нибудь разрекламированного спектакля. В стороне, поближе друг к другу, расположились купальница Алтайская и краснокнижный пион Марин Холли, известный своими целебными свойствами при лечении многих заболеваний. Стремительно несет свои воды в Рунхай река по пути наполняя жизнью всех, кто к ней прикасается. Здесь, в Высокогорье, река чище и прозрачнее. Это ощущается с первых минут. Достаточно освежить лицо ее водами и вдохнуть глоток свежей прохлады, исходящей с поверхности воды. Поистине райский уголок. Ближе к концу дня Коктау приняла незваного гостя. Небо разъяснилось, заметно потеплело. Дул освежающий прохладный ветерок. В воздухе витал едва уловимый приятный запах хвои. Горная вершина наконец-то показала себя во всей красе. Красоту это усиливали пушистые облака, сменившие свинцовое покрывало, с самого утра не дававшие возможности насладиться красотой и величием старого соснового бора, будто шагающего к вершине Коктау. Леса, подобные этому, называют реликтовыми или девственными. Такие леса на протяжении многих лет сохраняют свой первобытный вид благодаря тому, что антропогенное воздействие здесь отсутствует либо ничтожно мало. Такой лес в силу своей нетронутости человеком сохраняет более высокое разнообразие как растений, так и животных, в том числе видов, находящихся на грани исчезновения и занесенных в Красную книгу. Здесь чувствуешь себя гостем, но никак не хозяином, как это принято считать среди людей. Жаль, что понимают это немногие, наивно полагая, что природа им вечно что-то должна. То дрова для костра, то красивый цветок, который будет смотреться еще краше в вазе на журнальном столике, пусть хоть и пару дней. Наконец-то можно было сполна насладиться трапезой на свежем воздухе, что ей поспешил сделать. Аппетит в таких радиальных вылазках нагуливается быстро, усиливаясь многократно от мыслей о предстоящем чаепитии под величественными соснами. Заварив горяченького чайку, доедаю остатки сегодняшнего пайка, вообще-то, честно говоря, взятого на всякий случай. В планах на сегодня было приготовить что-нибудь вкусненькое, какой-нибудь супчик или картошечку с тушенкой. Не сложилось, недаром же говорят, красота требует жертв. А в том, что здесь красиво после всего увиденного нет никаких сомнений. Этот день встретил меня пронизывающим ветром и свинцовыми облаками, скрывающими макушки гор. К подножу одной из таких, высотой чуть менее полутора тысяч метров, я и пытался пробраться. Коктау встретила моросящим дождем и затянутой пеленой из облаков, демонстрируя суровый нрав и характер. И это не мудрено, ведь здесь, вдали от посторонних глаз, находится реликтовый сосновый бор со своей уникальной флорой и фауной, которые охраняются непролазными зарослями караганника и многочисленными ручьями с обманчивым и листым дном». Присутствие здесь человека может нанести непоправимый ущерб, сдвинув баланс в сторону негативных последствий вследствие антропогенного воздействия на окружающую среду. Но стоит человеку сместить чашу весов в сторону уважительного и трепетного отношения к окружающей нас природе, заняв позицию гостя, как тут же откроется дверь в неведомую ранее страну, в которой живут уникальные звери и птицы, а горы, если на них посмотреть из определенной точки и под нужным освещением, кажутся синими.